Всем привет! Вы на канале торговой платформы xhub.io. В этом видео я расскажу вам, что происходит после того, как вашу учетную запись на Local Bitcoins блокирует. Если на вашей учетной записи остались средства, вам необходимо будет вывести. Соответственно, в поле получения биткоин-адреса вставляем наш биткоин-кошелек. После того, как мы нажимаем кнопку «Послать», мы переводим остат средств на наш кошелек после чего учетная запись блокируется без возможности восстановления. И если на ваш биткоин-кошелек после блокировки учетной записи поступает средства, и для того, чтобы их возвратить, вам необходимо будет обратиться к специалисту локала. И работа по поиску вашей транзакции будет стоить минимум 200 евро. Но если это займет больше времени, соответственно, вы заплатите как 200 евро в час. Надеюсь, видео было вам полезно, и теперь вы знаете, как вывести свои средства с площадки Local Bitcoin. А если вам интересно инвестирование в криптоактивы, подпишитесь на канал и поставьте лайк. Также оставьте свой комментарий. Для нашей команды это самая лучшая благодарность, которую вы можете сделать.